Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я расскажу, что можно приготовить из бараньего жира. У меня появилась молодая овечка или не очень молодая. У нее было вот столько жира, и это еще немного. Иногда бывает жира в два раза больше, и люди не знают, что из этого жира можно приготовить. Это такая молодая овечка, теперь без жира. И, конечно же, многие задают вопрос. Куда девать бараний жир? Ведь он слишком тугоплавкий И поэтому что с ним делать никто не знает Сейчас я покажу как правильно Перетапливать и использовать бараний жир Чтобы он весь пошел в дело И принес нам пользу Сначала я жир режу на мелкие кусочки Здесь внутренний жир И также баранья сетка Вот я всегда показываю что баранья сетка Очень толстая, жирная И в нее завернуть продукт Не получится, поэтому если я готовлю блюдо и использую сетку, я конечно беру свиную сетку. Весь внутренний жирок я режу на небольшие кусочки. Все? А можно я примере жить? Да. Это где он был? Внутри? Да. У овечки был жир. Да. Сейчас покажу. Друзья, перетапливать бараний жир я буду в казане, на природе, на костре. Так будет намного проще, потому что, когда будет жир топиться, весь аромат от жира уйдет на улицу, и в квартире или в доме будет у вас хорошо пахнуть. Чтобы вкус бараньего жира был хорош, я беру вот эти все пленки и жилки, какие есть на бараньей сетке, выбрасываю. уже повеселее что ты варишь танюшненько топлю жир с молодой овечки из бараньего жира хорошо выходит лишняя влага жиров медленно топится Здесь самое важное, медленно прогревать жир, чтобы он не пригорал. Тогда вкус готового штопненного жира будет очень хороший. Жирок получается очень красивый, ароматный и хорошо вытапливается. Горанний жир стал слегка-слегка кремовым. Я еще вот так шумовочкой прижимаю жирок к стенке казана и выдавливаю то, что осталось в шкварках. Эти шкварки именно я использовать сейчас не буду. В лесу есть много ежиков, и ежикам очень нравятся вот такие шкварочки, поэтому я сейчас накормлю ежиков. А еще я уже перестал греть казан, потому что если дольше греть, жир приобретет не такой хороший вкус. Шкварки, какие сверху плавают, я вот так аккуратно собираю. Я очень люблю вот эти вытопленные шкварочки из бараннего жирка, но когда они из курдючного жира, а из внутреннего жира, они вкусные, только если их съесть совсем немного. Если съесть их много, возможно, вам станет плохо. Или хотя бы кормите животных. Также их можно использовать в фарше, перекрутить на мясорубку вместе с мясом, и будет фарш до чего-нибудь. Получилось около 4-4,5 литров красивого топленого бараньего жира. Сейчас он немного остынет, и когда он уже будет градусов 50 температуры, я его разолью в квадратные формы и заморожу. Друзья, если вам понравилось видео, как использовать бараний жир, ставьте вот такие большущие лайки, подписывайтесь на мой канал, и помните, кухня это самое спокойное место.